Всем привет дорогие друзья, продолжаю выкладывать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eubit. Здесь мы зарабатываем монеты FastDollars, выполняя каждый день простые задания. У кого нет аккаунта, ссылка моя будет в описании под видео. Заходите, пройдите простую регистрацию за одну минуту. Кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код. Тоже пройдите регистрацию. И начинайте пользоваться биржей. Никаких верификаций, подтверждения личности здесь проходить не нужно. Все функции и возможности этой биржи вам доступны без кис. По заданиям. Так, Telegram-бот. Одноразовое задание. 700 монет дают. Задание по депозиту, трейду, свопу, дайсу. Снял отдельное видео, где выполнил все за 2 минуты. Ссылка в описании. Также там ссылка есть по фармингу. Как активировать. У кого работает Twitter, Facebook. Размещаем посты каждый день. Старайтесь добавлять еще свой текст, чтобы публикации не были одинаковыми и вас социальная сеть не забанила за спам. Основной текст публикации, как вообще описание для любого задания вы найдете, перейдя по кнопке выполнить. Вот сам текст, но ну, еще в серединке можно добавить что-то от себя. После размещения поста копируйте ссылку на него и вставляйте сюда. По Facebook многие не замечают, им конечно все видно, так как они владеют своего аккаунта, но другим их посты недоступны, потому что они не отметили, видно всем. При размещении поста выберите галочку для всех пользователей. Так, ВК у нас отключен биржей. За проверку пользователей уже показывал в своих прошлых обзорах, как выполняется это задание. Ничего сложного нету. Статистика меня устраивает. 145 принято. По 100 монет за каждое проверенное задание дают. Я раньше игнорировал это задание, не выполнял, а как оказалось, делал зря. Дополнительные 14,5 тысяч монет уже на балансе. Вывод пока с баланса Airdrop отключен, так что эту кнопку можно не жать. Ближе к старту торгов откроется вывод. Прожмем кнопки и... Переведем это все на основной баланс. Видео в YouTube, TikTok, при желании и возможности можете снимать. Что должно быть в видео, на что обращать внимание. Есть описание. Сейчас можно снимать одно видео для двух социальных сетей. В TikTok можно загружать видео длительностью не более пяти минут и по моему 2 гигабайта. Присоединяйтесь, зарабатывайте монету, времени еще много, до июня полтора месяца, можно заработать монет немало, немалое количество. Задания проверяются, монеты начисляются, все хорошо. Моя ссылка реферальная в описании под видео. Заходите, регистрируйтесь. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.